Итак, в этом сюжете я хотел бы рассказать вам о справках о несудимости старого и нового образца в Республике Молдова. Значит, справка о несудимости в Республике Молдова имеет срок действия 3 месяца. Значит, на ней это написано внизу, термином где при скрипте айлкозьервый жудичар 3 лунь это также написано как в старого образца справка, так и нового образца значит старого образца справочки раньше значит, писалось фамилия имя э, адрес человека который требовал справочку сейчас эта информация не пишется это к вопросу э, для тех людей, которые потом спрашивают, почему же не пишут никакую информацию, как же узнать, что это наша справочка. А Ваша справочка, как узнать, вот есть ДНП, по которому вы узнаете, вы или чиновник, который принимает у вас документы, в вашем молдавском буллетине пишется и ДНП, а также в вашем паспорте заграничном, в, значит, это последние 13 цифр внизу есть длинные длинные цифры значит это последние 13 цифр из них желательно при предъявлении справки о несудимости предъявлять копию бюллетеня вашего и желательно конечно же, чтобы это было с переводом на тот язык а в, стран... в, гос... в тот язык государственный язык той страны в которую вы предоставляете документ. И не забывайте об обостилях и легализации. И удачи вам в подаче ваших документов.